Всем привет, друзья, вы находитесь на канале Games. с вами я, София, и мы продолжаем Blair Witch, как-то так называется эта игра, короче, у нас есть песик, у нас есть труп, -э -э, у нас есть ä, главный герой псих, и все, мне кажется, хорошо в этом мире, все прекрасно, мы продолжаем куда-то идти, сейчас, Bullet. давай, будет где ты там, пошли со мной, а, надо потискать песика, давайте, ah. по... давайте хотя бы песика yeah, потискать. А вот этот сейчас очень стрёмно Очень смотрится Потискаем пёсика Давайте мы ему вкусняшку дадим Я, конечно, понимаю, потому просто момент такой себе, чтобы На Вкусняшку Ну давай, давай вкусняшку ему, давай А, прекрасно Все отлично Поскакали дальше ну, Шерф пойдемте. Шериф Эмминт Неравнодушный человек. А, ко всему и ко всем. Даже ко мне. Мы редко общались лично, но он всегда меня поддерживал. Даже после того, как я его подвел. Покойся с миром, Эммит. Я найду блюдку, которую это сделал. что ты его прям так и оставишь, то есть... Ну, пошли. Стоп! Это как? Куда делась вода? Это дорога обратно? Зато вот и ему весело! Либо я скажу с ума, либо. Что это? Что ты там нашел? Под... Возьми! Он что-то как-то через раз работает. О! Что за. Это что сейчас было? Булет, беги! Так, мне нужно на свет, по, по, по свету бежать. Походу, нет. Буллет, беги. Черт, ё-моё. Где я, мать его? Так, тихо, спокойно. Мне главное не попадать на свет. Так, спокойно, спокойно. Буллета вижу. Вот он там бежит, бежит, бежит, бежит. Буллет. Тихо. Спокойно. Туда, туда, туда, куда-то. Черт, твою мать. Спокойно. Вот булет. Вижу, вижу, вижу, вижу, бежит. Тихо, тихо, тихо. Bullet. Иди ко мне, Элис. Кто-то меня зовет, усиленно там. Я She так думаю, them это мое шизофрение. Твою мать, только не сейчас. On, Давай, работай. О, фонарик заработал. Уже неплохо. Так, буллет. не убегай. Надеюсь, ты знаешь, куда идешь, мальчик. Bullet. Не убегай, говнюк. Все, полетел. Все, все. Его уже ничего не остановит. Свет мигает. От этих штук мне не по себе. Они будто от какого-то культа. Фабиан. Тем временем у нас Фабиан. Причем некоторые фотографии вертятся, крутятся, а некоторые нет. Я, я сейчас вообще не втыкаю, где я. Я не вижу, где я. Я вообще... Вообще не понимаю, что происходит. Где я, мать вашу? You, так. В какую сторону идти? Я не знаю. Я почему-то не испытываю страха. Абсолютно. Ш вот дерьмо. Так, подсказываю. поли... По где же крепче? Так, тут сеть наверное не ловит, да? Ну-ка. Да, нет сигнала. Не ловит, конечно, не ловит. Так, ладно. Что мы еще? А рация? Интересно, рация? Ну-ка. Нигде никто, никого нету Bullet. Так, вот еще одна фото фоточка Стрёмно, ну что это? Лукас Знаем мы одного такого Лукаса Упырь тот еще Вообще, на самом деле, я не поняла, что мы изображены на фотографии вообще отслужим совсем Опа, кто-то крикнул так, ты серьезно, блин. А, -а, а, вот в разные стороны нужно. Нет, чтобы подсказать то, что, ну, двигайся в разные стороны, там, я не знаю, крути клавиши, чтобы выбраться оттуда. Ай! Ну. А то бы я так бы и тянулась, и тянулся вперед. А тут, оказывается, в разные стороны их надо было расшатать его, чтобы он выплюнулся оттуда. Так, он не шифтует. Я тебя игнорирую, голос Я ищу свою собаку Опа, смс-очка Автоответчик У вас одно новое голосовое сообщение Прикол Так, мы можем его прослушать? Где он? А не звонишь туда? Подождите О, ловит! Ловит у нас чуть-чуть сеть Ну-ка Джесс Линия занята А в автоответчик ты не звонишь? Подождите, это не то, а вот сюда, в контакты Вот Оскар, ноябрь, альфа, порог, раны, Исчадие! шторм, Люцифер, Ад. Рада, что ты одумался. Прикольно. Опа, черепа со шляпами полетели. Касками. Это типа намек на какие-то военные действия, что ли? Правильно я понимаю? Он не шифтует, он не бежит. Если вдруг что, он... Мой Элис. Навеки мой. Да. Элис. Кто не знает Элис? Элис знают все! Не для протокола, Элис, какого хрена? Ты поехал на вызов по ограблению. На месте ты увидел, как они уходят из магазина. Туда стал пистолет. Ты приказал им остановиться. Пацан куда-то полез. За оружием? Нет. И что потом произошло? Вы знаете, что произошло. Я виноват. Ебанись. Адам Шеннон, Брат Питера. Я не знаю, о чем я думал. Я последний, кого он был рад видеть. Я же мог покалечить его на всю жизнь. Типа он... Но у меня было чувство, что я должен был прийти. Должен был, но не мог. Типа он подстрелил брата того пропавшего паренька, которого мы сейчас ищем. где-то какие-то флечбеки у него какие-то военные пошли по еще бонусом ко всему не не -а. да смотрите кто пришел ах ты лохматая жопа мерзкая приперся как мы здесь оказались Ну, бонусы Еще одна <сосы> Все хорошо, дружок, все хорошо know, Что, как, где? А, вот Подожди что, что тебя смущает? Где? А, вот, вижу, вижу, вижу, вот он а, Мариус какой-то Опять не двигается Иди сюда Иди, я тебя потискаю Ну, нашел меня, молодец Молодец-то шо? Так, может, ему вкусяшку дать? У меня, в принципе, много Подожди, не убегай Подожди А, шесть осталось Yeah, good boy. Не. Я так понимаю, типа его отношение имеется. Если мы его хвалим, типа он нам помогает. Если мы его постоянно ругаем, то в моменты, когда нам нужна его поддержка, он, он бы нас обманывал. Это что? Какой-то рогатый чувак, волчара и мужик, и мальчик, или, или что это? О, красная Это кассета. Кажется, кто доставил ее для нас. Погребение. Это он. Он закопал что-то поблизости. Давай, поищем, дружище. Зачем он уронил камень? Значит, камень надо поднять. Все, все. Вот так вот и оставим. Так, это что у нас? Это не тот. Не тот камень, да? Так, осмотрим сейчас, сейчас все внимательно. Тихо, убери это, пожалуйста. Ты бы фонарик. Пускай, пускай будем ходить с фонариком. Так хотя поприятней. Нет, неприятней. Что-то мне не нравится фонарик. Да! Уб... Пускай уберется все. Так. Так, все, все убрать. Все, отлично. Ходим так. В принципе, так нормально, комфортно. Тут что за бардак? Что за свиньи? Нужно на... вот просто всегда с собой брать пакеты мусорные. И сбрасывать туда все свое говно. Не... вот зачем вот это вот мусорить? Для чего? О, тут что-то есть записка. А, страх забытых чудовищ. Том Маккинон. Вот это вот. А, тут. А, Теодор. Тот и Теодор это одно и то же, Да. Мой отец был лесорубом. В детстве он часто брал меня на лесопилку и рассказывал сказки о живших там чудовищах и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя, а все осталось так, как в моих воспоминаниях, кроме разве что гнетучей пустоты. Больше некому было рассказать сказки о страшных чудищах, не осталось ни одной живой души, что могла бы передать легенды дальше. дерево обрабатывающая компания закрылась, а старую лесопилку бросили гнить». Но я не мог допустить, чтобы ее вот так э, забыли. Сначала я хочу, чтобы она открылась, открыла мне свои секреты. Я хочу узнать, что заставило отца покончить жизнью. Может быть, это как раз вот тот, э, Маккенон, или как он его там правильно да? это Вот этот чокнутый безумный бежу чувак, который э, всех убивает, вот, ходит. Так, тут, значит, где-то недалеко. Должен э, быть камень. Камень, камень и лопата. Надо найти этот камень. Где-то должен быть здесь, наверное. Где-то где недалеко. Так. Хм. Надо прям поискать. Прям хорошенечко поискать. Главное не уйти куда-то не туда. Это что? Армейский жетон? Откуда? Нет, нет, этого не может быть. Палмер Аллен. Да-да, уже идем дальше. Еврейская. Это это какая кровь положительная? Еврейская. Окей. Номер, все дела. Так. Сейчас, блин, главное не уйти далеко совсем прям. Так, где я, мать ваша? Так, вот я что-то нашла. Что это? Так, это все не то. Где я, мать вашу, уже? Так, сейчас окажется, что я ушла совсем далеко. Нет, там он должен быть прямо совсем рядышком. Блин, не по лесу, блин. Так, в... а, я вернулся обратно в лагерь. Зашибись. Так, а пришли мы откуда? Откуда мы пришли-то, кстати, птичка. Откуда-то отсюда, да, наверное? Нет! Вот эти, конечно, гуляние по лесу, это, это, это без... безумно весело. Что, нет, не позволяет нам пройти... По крайней мере, мне, я, мне не получается пройти по, по бревнам. Окей, значит, нам не сюда, походу. Так. Значит, сюда. Ладно, давайте попробуем пройти прямо туда. Может, там что-то есть? Какая-то хрень тут везде вокруг. Нужно постараться внимательно посмотреть, чтобы не дай боже, ничего не пропустить. Это мы обратно идем. Бля, а где этот камень? Его надо найти, короче. Короче, его надо прям вот. Прям очень надо его найти. Где-то здесь, наверное, должен быть. Где-то... Тут. Да? Так, подождите. Не совсем то я хотела сделать. Ладно. Я хотела камеру дать. Сейчас. Так, не то, не опасность, вот Погребение Это где? Смотрите, там что-то На каких-то камнях написано, Нарисованы какие-то руны Тихо, и ты не пищи, блин У меня дома собаки орут, ты спулишь Как бы вы знали, как меня это Раздражает прямо, я не могу Так, где? Какие-то должны быть Руны Какие-то должны быть руны на камнях. Но на камнях я видел внизу где-то руны. Блин. А это что за место вообще такое? Казалось, что пещера какая-то. Ну, ладно. Не пещера, так не пещера. Так, блин, а где? Где? Где искать-то? Но если только возле лагеря, там вот э, единственная где-то камень со всей этой хернёй. Так, вот нам по первая подсказка. Тут жетон. Значит, наверное, где-то здесь недалеко... Должно быть это место. Опять лагерь. Опять лагерь. Это не тот ли камень? Это не то ли место, вот это вот все? Блин, я только что тут была, правильно? Да, я только что бы тут была. Я знаю, где-то рядом, где-то вот прям вот... Где-то вот, вот чует моя жопа. Ну, если учитывать, что это жопа, возможно, ни к чему хорошему это не приведет. Я тут буду гулять, гулять и гулять. Но я так думаю, мы в любом случае должны выйти к этому месту, да? Или мне как? Или мне нужно отмотать до момента... Вот так вот, да, наверное, с лопатой, чтобы было. Слышь? Пес, может ты что видишь, знаешь? Ну-ка, найди-ка. Опять круг сделали. Так, вот тут, вот какие-то... Вот и камень. Негушта. Дай покопай. Что? Деревообрабатывающая компания Тэппи Ист Крик. Стоп, я где-то видел этот логотип. Лайлинг туда собирался. Стоит проверить. Может, мы наконец-то найдем ответы. Ага. <связывая> Показать бульту О, давай. Ко мне, малыш. Блин, ну ходили-ходили, наконец-таки нашли были. Кругами. Нюха хорошенько будет. Это важно. Вот, молодец. Вот так. Показывай дорогу. У убери камеру. Ради бога, убери камеру. Так, ну-ну-ну. Ну, давай. чё, чё ты мне орешь то Давай, ищи. Ищи, ищи, ищи. Куда... Да... Что с тобой будет, господи? Давай. Пошел, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай, давай. Так. Опачки. Кто это? В смысле? Подожди, подожди, пес. Я показался ли, кто со мной связался? Сейчас будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, идем. Давай, веди, веди будет. Давай. Кто ты меня ждешь и зовшь? Кто-то ни хрена меня не ждешь и ни хрена не зовешь Что, веди? Опа, что-то нашел. О, еще один. Э, Элвуд Эшли М. Вторая отрицательная. Нет предпочтений. Типа Вера, да? Нет предпочтений. Так, идем. Еще что нашел? А то ему кто-то, блин, пытается с ним разговаривать, а я... Да блин! Ну уже, Да! Что это за звук? It, что случилось, малыш? Что-то не так? Да, что-то не так. Где? Вот, вот тут вот, да? Спокойно, мальчик. Бояться больше нечего. Ох, ё-моё! Вау, вау, вау! Тихо, тихо, тихо! Монарх! Говорит Фокстот. Фокстрот. Мы окружены, сэр. Какого дела? Бегом на следующую позицию. Избегать контакта любой ценой. Это бульк мне типа дорогу показывает. Противник на Востоке, двигайтесь на север, чтобы избежать обнаружения. Не, вступать в бой! Что такое? Буллит, выводи меня нахрен туда. Я не понимаю, что это за место. Куда идти? Давай-давай-давай. Помогай. Выводи меня отсюда. Тихо-тихо-тихо. Что-то происходит. Взрывается, видите? чё-то. А? Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Давай, булет, выводи меня. Нет, я буду идти, только тогда, когда идет булет. Что такое? Что такое? Нет, я не буду даже ничего осматривать, я буду просто тупо за тобой идти. Ай! Ай-яй-яй, по мне попали! Попали, попали, попали! Булет! Булет, булет! Булет, ты где? Все, все, все. Выводи да. меня, выводи. Выводи меня, Буллет, пожалуйста, я очень тебя прошу. Ай-яй-яй. моё, ё йо... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, Булет. У меня вся надежда на тебя, выводи. Ну. Или уже дальше все, сам. Сам иди, да? Хорошо, иду сам. Ай! Булет, я без тебя вообще не могу. А! Меня попадают. Кто? Ах, тут кто-то бегает. Подожди. Ага, не вижу, не понимаю. Где будет? Где булет блин? Булета не вижу, он что-то потерялся. Так, я надеюсь, я с этого местом найду. Так. Вон, он, он, он, вижу. Булет, булет, не отбегай. Так. Тихо. Вон надо, тварь. Вдали. Видите, видите? Так. Давайте подходим. Чуть ближе подойдем. Давай, Булет. Давай, давай. Вот так. Вот. Идем, идем, Булет. Давай, Булет. Давай, давай, давай. давай. А, хорош. Идем, идем. идем будет проходим Фил. давай давай пойдем пойдем будет все в порядке главное их прогнать Фил. Фил. хорошо я думаю подчесать пока что чуть-чуть хотя бы за ушком Твою мать, будет Иди впереди! Ты как это сделал, булет? Как это ты делаешь? Ох, попали! Ничего себе! Так, булет тут... У меня флешбеки идут. Будет со мной самое главное. Да что ж ты по мне стреляешь-то? О, бежим. Давай, давай, Булет. Иди, иди сюда. Так, спокойно. Главное нигде я тут не сдох. Блин, попадают ты как. Да что ж такое? Он тут булета не зовет Чуть-чуть шифтует шифту, Совсем чуть-чуть Но я думаю, тут неправильно шифтовать будет Так Я плохо вообще соображаю, что происходит Куда идти Так, я так понимаю, у меня куда-то или нет? Я куда-то вошла и я... А, вон туда мне надо. Окей. Успокойся. Просто успокойся. Нет. Нет, нет, нет, вы не... Тихо. Элис! Элис! Элис, за помощь! Элис, помоги! Что происходит? Господи! Так! Все накрывает! Накрывает! Элис, пожалуйста! Я не мог! Эй! Все, накрыла! Эх, тебя колбасит, братан. Панические атаки. Все было бы иначе. Если бы ты, если бы не случилось, если бы ты, я бы никогда. Элис. Так, приходи в себя, а уже потом отпустим булета, ну. Все, держишь? Все, пришел в себя? Ты собаку не задушишь? Ты, ну, конечно, молодец с паничками. Все нормально. Да, все нормально. Хороший мальчик. Хороший okay. мальчик. Good boy. Good boy. Так, давай, да, давай еще хорошего мальчика потискаем еще, ну. Кто у нас такой хороший? Yeah, Хорош, кто такой хороший у нас? Кто у нас такой молодец, молодец? Надо ему шкалатку сдать, дать вкусняшку, да? Да, наверное, давайте дадим вкусняшку Там Собачий корм, давай. Иди, Sh -sh. На, на тебе вкусняшку. Надеюсь, я ему аппетит не перебью. Они уже сколько дней, получается, по этому лесу бродят. Что, жрать не хотят, нет? Как там обычные потребности всякие? Разные, якие. Там поесть, поспать, попить. Что-то он нюхал, нашел. Я слышу, как у него бьется сердце. Это хорошо или это плохо? Так, что-то опять какие-то под, под, под глю... глюки какие-то слегкие Фрезы какие-то пошли. Это, это нам не надо, это нам не нравится. Этого не должно быть. Что? Так, тихо, где ты? Чего такое? Что ты там Ну-ка. Ой, что то А, фото фотографию, что ли? А, приземлян. Все. Молодец. Какой. Ай, молодец. Чеши-чеши ему. Чеши-чеши. Так, что еще? Нашел? Куда ты там ушел? Какие кусты? Еще где-то отряхивается там в кустах. Ты где? Так, ладно, проходим дальше. О! Так, сейчас секунду. Так, все, возвращаемся. Извиняюсь, еще... просто крайне сложно, потому что тут гости ходят толпами, блин. Все что-то собаки орут. Народ пытается переорать собак и, короче, не пойми, что там происходит. Все пытаются разговаривать почему-то после комнаты недалеко. И это, короче, трендец. Записывать крайне сложно. Я там попытался всех разогнать, заткнуть и там вот, выгнать к херам с собачьим. Ну, блин, ну сколько можно. Стоп, это что, рельсы? Посмотрю, куда они ведут. Причем это, блин, сложно, ты пытаешься сначала договориться, объясниться, как бы, э, спокойно попросить. Ничего не работает, всем по-херу, по-херу. Так. Э, Ставмил камп а? Не знаю, туда нам, наверное? Что, ты что-то нашел? Ну, пойдемте туда тогда сначала. На Камп А. Опа, сеть появилась. Ну-ка. Я правильно понимаю? Так, давайте Джесс попробуем позвонить. Можешь звониться. А, привет, Джесс. И тебе привет. чем дело? Да так, просто беспокоюсь за тебя. Беспокоюсь за тебя. Э, как дела? Красивый подкат. Ты настоящий Дон Джоан. Oh, hey, yeah. Побегай сама ночью полюса, а я тебя послушаю. Тут, между прочим, не самая романтичная обстановка. Так, да, кстати, когда... мне кажется, у нее голос изменился. Джесс. Really... В этом лесу творится какая-то дрянь. Okay. Ясно. Если ты пытаешься меня напугать, у тебя получается. Прости, я не могу сейчас объяснить, даже не знаю, с чего начать, просто... Слушай, если у что-то случится, я хочу, чтобы ты знала. Эй, Элис, прекрати. Скажи, что, ты... что хочешь, когда вернешься, ясно? Я... Да, ты права. Элис, я не знаю, во что ты вляпался, но всегда можно просто уйти. Просто выбирайся оттуда. Никто не станет тебя винить. Я так точно. Я не могу, не сейчас, простит Джесс. Мне пора. Позже позвоню. Где пес? Только не забудь. Да не, я не забуду. Ты где? Ты куда так далеко свалил? Ну-ка, иди -ка сюда. Иди сюда, за Убежал он. Опять. Откуда они здесь? Уорд Роско, католик. Ты куда свалил, засрань? Идем дальше. Так, у нас сеть появилась. Кому мы еще можем позвонить? Ой, я вообще не туда нажимаю. Так. А что если мы попробуем позвонить еще? Помчался. Погодь, братан, погодь. Занято у него. Я просто надеюсь, что.. Тут где-то. Что ты, Да что ж такое? У вас одно новое голосовое сообщение. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас, братан, сейчас иду. Блин, ты не можешь на ходу вызывать? Где он что-то с ним сделал? Где он что-то с ним сделал? Я всегда знала, я всегда знала. Типа, а что если наш чувак как раз и замочил шерифа? Наш ГГ. Ну, где ты? Понесся. Что если наш ГГ и есть вот этот самый главный псих? У него же, блин, панические атаки. У него в флэшбэке. Он мог его завалить и забыть об этом Каспер Потому что это тебе не шутки Это что? Тут мы нигде ничего подобрать не можем? Иду, иду, иду, иду, печень иду А тут... Оп, оп. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Дрезина. Опачки. болит вверх. А, уже сидит. Ну-ка. Это карта управления? А, железнодорожный вагон. Так, так, так, так, так. Рычаг реверса. Выключатель питания. Вперед-назад, тормоз. Чё? Ой, это я выключила. Значит, если я потяну на себя, то мы поедем вперед. Правильно? Или нет? Если, это он, если он реверсивный. Или что-то не хватает? Почему мы не едем? На что-то надо сделать. Это рычаг. Выключайте педали. Вперед-назад, тормоз. Я просто. Блин, уж фонарик. Возьми фонарик, пожалуйста. И прочти фонариком. А! А! А где это находится? Ага, вперед, назад, все. Да. Так, где, где этот? А, вот он. Вот, все, поехали. Прикольно. Покатаемся. Почувствуйте себя этим водителем. Поезда, да господи, как он мерзко скрипит. Так, я чуть-чуть назад отойду, чтобы при случае чего. В принципе, мы дотягиваемся до рычага. Чё ты скулишь? Туда, к Подожди, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Это мы куда сейчас едем? Черт, мы чуть не врезались, твою ж мать. А? Мы чуть не вмазались, Что я будет? так... Охрененно. Чуть не врезались. Так, подождите, давайте, чтобы не ломать технику. Сейчас мы сделаем вот так вот. Пускай стоит на месте. Пока что... Нет, не выключим. Давайте его включим. Пускай он освещает нам дорогу. Enough, так, все, мы выходим. Так, заведено. Это мы можем поменять до да, стрелки. Если мы поедем туда дальше, это мы будем с Саумил... Са а это камбе. Так, причем вот это, я, насколько я понимаю, мы можем вот это вот все убрать. Не оттолкнуть. Но оно, смотрите, тут а зацеплено. То есть его можно оттащить. Я не знал, что занимались лес заготовкой. Разрешение переслали от... перестал выдавать в 60-х. Похоже на лебедку. Ну так и. Должен быть способ ее включить. Так, да, вот она уже идет сюда. Значит, тут должна быть где-то кнопочка. Кнопочка, рычажок, еще что-то в этом роде. Вот это вот что? Опять смотреть. So Боже, мне так жаль. Тоже еще один католик. Это, видимо, он попал в какую-то ловушку, не смог помочь своим товарищам. В результате чего они все погибли, получается. Да, он единственный, кто остался в живых. Это. А я не помню, как это называется. Это синдром выжившего или как он там? Аркадиус. Че? Ч ты там нашел? О! Огонь! Давай! Ну что, представим, тут все просто. Сначала нужно зажечь ее. Вот так. Двигатель начинает тянуть. Смотри за давлением. Стрелку нужно удерживать в зеленой зоре с помощью этого крана. Когда закончишь, погаси огонь и прикрой трубы. Я оставила тебе записки в случае непредвиденных проблем. Кто ж ёптыш. То есть, подождите. Вот так вот. То есть мы, получается, зажгли его, да? А записки, интересно, там остались? Заперто? Ты серьезно? Ты сейчас прикалываешься? Это вот тут вот, да, записка? Да. Сейчас мы это исправим. Господи, как же ты надоел. Так. Смотреть. Тогда, подожди, сюда. Хоп. так. А, Гидри, мы только что получил, мы мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех и забери запчасти, которые просил Роберт. Так, если что, есть какой-то ремонтный цех. Так это что? Паровой двигатель. Деревообрабатывающая обрабатывающая компания Tappy East Creek Лес Black Hills Округ Фредерикштадт Мэриленд. Свисток клапан безопасности Индикатор давления Напорный клапан Топка Окей, это мы тоже забираем на всякий случай. Топку нам нужно разжечь. В принципе, у нас есть кассета, как разжигать топку я в принципе знаю. Чего? Куда ты там смотришь? Сейчас, надо пёселя похвалить нам. Here, Иди сюда. Я буду тебя хвалить. Серьёзно, ты его даже не почашешь? Yeah, Чеши его, я тебе сказала. Чеши, пёселя. Он тебе кассету достал. Чеши. Так, погнали. Ты чихаешь там? Тихо ты, спокойно. Спокойно. Так, значит... А, тут детали не хватает, да? Но вентиле нет. Пар выходит, давление не поднимается. Так, тут... нужно как-то упадает. Так. Да, надо, значит... Где он сказал? Склад какой-то, да? А это что за лесенка? Просто лесенка? Так, подождите. А где он сказал? Бери эту камеру, я тебя умоляю. Она меня прямо раздражает. Так. Шляпа Петра. А, шляпа Петра. Инструкция по выживанию игрушечной машины. Так, так, так, так. Нет, мне нужны записки, да? Полицейского. Угу. Свет, боль, страх забытых чудовищ. Страница один. Что? Мой отец был... А! Так. Записка лесорубы. Инструкцию к паровому двигателю. Так, так, так, где он... Так, значит, не тут. Вот тут он, значит. Так, а мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех и забери запчасти, которые просил Роберт. Ремонтный цех. Это где? Где ремонтный цех? Наверное, где-то... Э, сейчас, подождите. Где вот? Фонарик. Это, наверное, куда-то... А, я поняла. Это, наверное, вот да. Сейчас забираемся. Отъезжаем чуть-чуть назад. Давай, значит, назад. Господи, как же это тяжело управляется. Так, отъезжаем. И вон туда, я так понимаю, там должен быть ремонт цех Господи, как же это тяжело Управляется-то! Короче, просто no ручку way. дергать, тормоза и все Так, вы нормально встали, вроде бы? На ко... Что такое? Ты на кого-то как Ой, давай. Ага, перекинули. Так, поехали. По идее, там должен быть ремонтный цех. Правильно? То есть туда и у нас шли до, по поставки. Отцепись, ⁇ -мо ⁇ это очень тяжелое управление. Причем вот это я могу просто перекинуть, а вот это вот я должна взять, переместить и отпустить, блин. А вот это я могу просто туда-сюда кидать и все зашибить будет. Да, ёб п-твою мать. Ох ты, ⁇ п-то. Так стоп, да пойдешь мать, как ж меня это бесит, -то, а что это? Так ну-ка, подожди-ка, опачки. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Их тут несколько, сука. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Да вот так вот на свет выходи. Буллит. Давай, иди сюда под цвет. Все? Ох, е-мое Все нормально Живем Пошли дальше Это вот сюда, да? Вот это вот получается у нас склад. Или дальше? Что это? Блин, опять вот это, эта херня. Если бы я только... быть все проклято. Мне кажется, он из-за этих вот значков уходит просто глубже в свою фантазию. Вот это вот флешбэк. Опять. А -а -а -а -а -а Сергиус какой-то. Сергиус. Тут что-нибудь есть? Интересное. Про -про просто чисто вот. Осмотримся. Найдем что-нибудь, не найдем. Вроде ничего такого особого нету. Ладно, возвращаемся. Заходим вовнутрь и проверяем все. Так, дерево пропадающая компания ТП пи... из uh, список запчастей на 26 июня. 1953 год. Назад количество. Так, идентификатор давления. Так, шлифовальный диск, приводной ремень, медный клапан. Тыканевый шланг. Вот шланг мне нужен, да? Еще клапанов. Лагерь Б заработал по после... своему. Так. А мне нужен этот. Медный клапан. Это же ведь не то. А Гиббс работал последний для своего сдвига. Так, это чё? И здесь. А, вот тут вот я, ага. А, ладно, сейчас попробуем что-нибудь придумать. О, там что-то еще есть. А ты тут сможешь пролезть, братан? Значит, смотри, нам нужно. Нам нужен вентиль. Нам нужен либо клапан какой-то, да, там получается, либо.. Сейчас, с другой стороны, попробуем обойти. А тут мы пролезем. Там что-то есть. А я могу сказать ему опорт? Рядом, любим, искать, поругать. On, around, Там что-то есть. Ну, слышь? Зато я нашла. Вон, лежит. Когда тут добраться? Я в окно смогу влезть? On, me, О, вот так вот. Ну-ка, давай-ка. Тащи. Кто бы блин, мог подумать? Ай, молодец. А, ну то есть нормально. То есть тебе не вентиль нужен был, тебе нужна была вот эта херня, да? Молодец, молодец на того похвалить за -то такое. О, да, пузика, пузика почесать, почесать пузика обязательно. И Давайте мы ему конфетку дадим Конфетку дадим Что там чихаешь? Ну-ка иди-ка сюда Так, собачью корм Bullet. сидит, чешется! На! Жри! Yeah, Интересно, мне хватит до конца игры? ему вкусняшку надавать то Ой, сколько времени прошло! все, пора заканчивать! Пора заканчивать, все, все, все, все, все, все, все, все. Все, что-то я это прям это сыграл, сидел, блин, да, потому что я еще хожу туда-сюда постоянно приходится игру останавливать, блин, отвлекаться, не пойми, что происходит, собаки люди ходят, люди, кони, собаки, ужас. Вот, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, оставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующей серии. Огромное спасибо, всем пока-пока.